Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео является вводным к нескольким роликам, точнее к нескольким видеоинструкциям, которые я записываю для тех, кто качает трафик из скайпа. Скайп остается одним из очень хороших источников бесплатного трафика, и все, кто хочет быстро и просто привлечь себе клиентов в проекты, раскрутить свои товары и услуги. Один из самых простых и быстрых способов – это использовать Skype. Для кого я записываю эти видеоролики? Я, конечно, записываю их в первую очередь для тех, кто уже имеет опыт работы со Skype, кто знает, что такое методика работы в скайпе без бана что нужно делать для того, чтобы вас в скайпе не забанили. Кто умеет правильно регистрировать скайп, кто может одновременно на своем компьютере запускать несколько Skype, кто умеет оформлять свои скайп, делать красивые кликабельные статусы, работать с автоответчиком. Те, кто умеет парсить контакты скайпов из социальной сети, тех, кто умеет пользоваться программами рассылки и программами добавления массового добавления контактов в Skype. Говоря проще, я записываю эти видеоинструкции небольшой такой будет мини-тренинг бесплатный по Skype для тех, кто в теме Skype. То пример Прошел, изучил мой тренинг, который я назвал «Автоматизация скайпа за три шага». В этом тренинге я рассказал вот все, что нужно для того, чтобы стартануть и начать работать со скайпом на таком профессиональном уровне. Что будет в этом небольшом видеотренинге? Все уроки по скайпу 2.0. Я соберу, скорее всего, точно так же, как видеоинструкции по программе SMM комбайн, на одной вот такой страничке, для того, чтобы удобнее было работать, для того, чтобы вы могли посмотреть те моменты, которые именно вас интересуют в работе со Skype. Опять же, каждое видео, если они будут достаточно длинные, будут иметь тайминг, то есть в описании видео. Вот такое поминутное содержание видеоролика. Значит, что же конкретно я записываю в этой версии Skype 2.0 для людей, которые уже работают со скайпом и хотят свой трафик из Skype масштабировать? Я расскажу, как собирать свои базы скайпов: то есть, как с помощью программы Atomic Email Hunter собирать электронные адреса сайтов то есть парсить сайты выдергивать сайтов электронные адреса затем как с помощью программы skype magic из этих электронных адресов добывать себе скайпы, как использовать программу skype checker программа которая проверяет на валидность эти скайпы, потому что Основная проблема, из-за чего банятся скайпы, когда вы добавляете в свой скайп уже мертвые скайпы. Расскажу, как использовать утилиту, покажу, как она работает. Утилиту, позволяющую на вашем компьютере регистрировать любое количество скайпов, даже если вас уже забанили несколько раз. Благодаря вот этой утилите вы можете спокойненько обходить все ограничения, которые накладывает Skype. И расскажу о программе рассыльщик новый программе рассыльщик который называется SpeedSender, который например я сейчас пользуюсь вот отдельный видео урок будет посвящен программе рыбосендер которая меня лично уже задолбала полностью расскажу что можно делать с помощью рыбосендера то есть два основных действия это чистить серые контакты и работать со скайп чатами опять же для того чтобы показать что эта программа работает. Потому что многие считают, что это не так. Все программное обеспечение, о котором я буду рассказывать, это те программы, которые продает Михаил Стоев. Я не буду рассказывать, как эти программы устанавливаются на компьютер, потому что они устанавливаются при покупке на ваш компьютер самим Михаилом Стоевым. Либо сейчас Михаил может вам предоставить виртуальную машину, которую вы можете установить на свой компьютер сразу со всеми установленными этими программами и настроенными для работы, что достаточно удобно. Этот видеокурс я записываю для людей которые приобрели вот это программное обеспечение но по каким то причинам не могут начать нормально им пользоваться хотите научиться профессионально работать со скайпом пользоваться профессиональными программками сразу хочу сказать эти программы все платные ну, практически все они привязываются к компьютеру и задавать вопросы где их скачать на халяву пожалуйста с такими вопросами не обращайтесь в описании видео будет Ссылка или контакты Михаила Стоева, пишите напрямую Михаилу и приобретайте программное обеспечение, если, конечно, вы хотите научиться профессионально работать со скайпом. Итак, на этом вводный урок закончен. Смотрите первый урок, который будет посвящен программе Atomic Email Hunter.